«Приветствую, друзья! Мне хочется познакомить вас с новой концепцией сетевого бизнеса. Конечно, будет сложно полностью раскрыть ее за 15 минут, но я постараюсь в надежде, что вы захотите разобраться. Если информация откликнется, свяжитесь с человеком, который поделился с вами этим видео, и он расскажет, как к нам присоединиться». Цитата. «Люди странные, хотят изменений, но ничего не меняют в жизни. Ничего не меняешь в действиях, ничего не меняется в жизни». Много лет мы развиваем индустрию сетевого маркетинга, переживая за ее репутацию, за то, что многие не понимают ее высокого смысла. И год за годом делаем одни и те же действия, которые приводят к успеху единицы, не меняя отношения людей к индустрии. Сотни тысяч просто находятся рядом с сетевыми компаниями, не зарабатывая, не преуспевая, не достигая своих целей, будто им просто некуда идти. Год за годом мы наблюдаем либо маниакальную приверженность, либо особый вид крысиных бегов. Крысиными бегами мы часто называем монотонное хождение на работу. Сетевой подвид крысиных бегов – это бег по разным компаниям без успеха, карьерного роста, обещанного пассивного дохода. Да, кто-то за гроши сидит в одной и той же компании, внушая другим самим им себе, что самая большая ценность это команда. Кто-то бегает по проектам и нигде не достигает успеха. Некоторые лидеры в попытке что-то изменить создают свои проекты. Это позволяет им ощутить себя на пике карьеры. Но для остальных это все еще продолжает быть бегом по кругу. Компаний становится все больше. Истории об уникальных продуктах начинают навивать тоску. Что делать? Ведь сетевой бизнес действительно самый эффективный и высокодоходный вид деятельности с главным преимуществом – возможностью выйти на высокие доходы, сделав смешную по меркам традиционного бизнеса инвестицию. Мы задавали себе все эти вопросы, и так получилось, что наши мысли, умноженные на современные технологии, привели к решению. Надеемся, потомки назовут его гениально. Мы решили вывернуть сетевой бизнес наизнанку. Смотрите, обычно производитель создает продукт, а потом начинает формирование сети, где каждый партнер компании должен пользоваться продукцией компании и, рассказывая об ее уникальности, продвигать ее на рынке. Мы реалисты. Нам совершенно очевидно, что хороших продуктов на рынке много. Очевидно также и то, что люди любят покупать, но не любят, когда им продают. Особенно люди любят покупать, когда есть на что. Мы подумали и решили, если сеть – самая высокоэффективная система продвижения товаров, а не создать ли нам сеть, не привязанную ни к одному конкретному продукту. Создать сеть, а потом начать наполнять ее различными продуктами, но не навязанными, а теми, в которых нуждаются партнеры сети. Можете себе представить, компания больше не диктует нам условий, компания в нас заинтересована больше, чем мы в ней, ведь у нас есть выбор. Так мы начали строить сообщество Easy Business Community. Наше сообщество формируется по клубному принципу. Стать партнером сообщества можно по рекомендации действующего партнера, сделав единоразовый клубный взнос. Никаких ежемесячных платежей и подтверждений. Формирование клуба сегодня – наша главная задача. Нам всего год, и по сути мы только начинаем активное развитие. Сообщество нам щедро платит за эту работу. Именно поэтому часть бизнеса, связанная с решением этой задачи, оплачивается по самому высокодоходному бинарному маркетинг-плану. За привлечение новых партнеров в клуб мы получаем два вида бонусов. Линейный 20 – 20% стоимости пакета от тех, кого мы пригласили в бизнес лично и бинарный до 40 процентов группового товарооборота меньшей ноги, что означает до 40 процентов. Это значит, что мы применили коэффициент корреляции, который защищает бинар от скама, делая его таким же долговечным, как и блокчейн, на котором мы строим свой бизнес. Выплата становится плавающей, но зато надежной. Предположим вы решили построить свой бизнес в Изи Бизнес Комьюнити, приобрели vip пакет стоимостью 889 долларов и пригласили в свою партнерскую группу трех партнеров, которые, как и вы, приобрели vip пакеты Ваш доход по линейному маркетингу составит 20% от суммарного товарооборота, то есть 533 доллара. В линейной структуре все ваши партнеры будут находиться на вашем первом уровне. В бинаре первые и вторые партнеры в структуре будут под вами, а третий партнер станет под первым партнером, так как под каждой ячейкой в структуре только две свободные ячейки. Выплаты в бинаре осуществляется с товарооборота меньшей ноги. В меньшей ноге у вас только один, ваш второй партнер. Для примера мы усреднили процент выплат и делаем расчет, предполагая, что вы получили, ну, допустим, 30% товарооборота. В нашем случае это 266 долларов. Ваш суммарный доход от регистрации трех партнеров составит 799 долларов. То есть вы почти вернули вложенные в бизнес средства. Бизнес в сетевом маркетинге начинается тогда, когда начинается дупликация. Ваши партнеры начинают повторять ваши действия. Предположим, что все ваши партнеры подписывают по три партнера и ваша структура таким образом развивается до пятого уровня. По опыту, это та часть бизнеса, которая, как правило, развивается пропорционально и может контролироваться при правильном отношении к построению своего бизнеса. В вашей меньшей ноге окажется 121 партнер. Суммарный товарооборот составит 107 569 долларов или 6 991 985 рублей. 30% в составе 32 279 долларов или 2 девяносто 595 рублей. Нас часто спрашивают, сколько партнеров должно быть на первом уровне. Маркетинг вас не ограничивает. Все остальное – вопрос вашего отношения к делу, которое может приносить вам такие доходы. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, рассмотрим пример, когда вы пригласили в свою партнерскую группу 5 партнеров и научили их делать то же самое. Заметьте, у вас всего плюс два партнера, давайте посчитаем. При регистрации 5 партнеров вы получаете по линейному маркетингу суммарно 889 долларов, то есть возвращаете вложенные средства. По бинару вы получаете доход с товарооборота двух партнеров – 533 доллара. Это уже ваша чистая прибыль. Вы учите ваших партнеров дупликацией. В меньшей ноге у вас два партнера, которые подписали по 5 партнеров и научили их делать то же самое. Заметьте, относительно предыдущего примера, ваши партнеры подписали всего на 2 партнера больше, но ваша структура в меньшей ноге составила 1562 партнера. Общий товарооборот 1 миллион 388 тысяч 618 долларов или 90 миллионов 260 тысяч 170 рублей, а ваш доход в 30% товарооборота 416 585 долларов или 27 78 051 рубль. Теперь это ваш бизнес, и только вам решать, какую команду вы хотите построить. Возвращаясь к маркетинг-плану, отмечу, что кроме выплат по линейному и бинарному маркетингу, у нас есть еще и вознаграждение за достижение квалификации. Это важно для тех, кто хочет строить с нами свою карьеру. Выплаты очень существенны. Остается вопрос, а что делать с партнерами, которые оказались в большей ноге? Ответ прост – активно помогать им строить свой успешный бизнес. Как я уже сказала, изложенная часть маркетинг-плана касается вознаграждения за привлечение в клуб новых членов. Но зачем мы это делаем? Здесь начинается самое интересное. Мы формируем команду, которая будет приносить нам пассивный доход. Easy бизнес комьюнити – сообщество, развитие которого началось с формирования образовательной платформы. Сегодня помимо этой платформы у нас открыта торговая площадка, которая будет пополняться цифровыми и товарными продуктами. Кроме того, у нас есть бэк-офис, который формируется как отличный органайзер для вашего бизнеса. В ближайшей перспективе это будет конструктор, который вы можете использовать по своему усмотрению, чтобы успешно делать свой бизнес либо в компании, в которой сегодня трудитесь, либо можете создать свою собственную компанию. Сейчас о том, в чем новизна концепции. Одним из наших продуктов стала образовательная площадка. Нам часто говорят, что что-то подобное в интернете уже есть. Согласна. Мы не претендуем на первенство в идее онлайн-образования. Но давайте проанализируем. Бесплатного контента в интернете много. Он, возможно, интересен, но бесполезен. Никто еще не разбогател и не решил своих проблем, используя ролики из YouTube. Ни один серьезный спикер не будет бесплатно делиться накопленными знаниями. Это неразумно. Они ведь сами за это заплатили очень большие деньги. Есть компании, которые предлагают те или иные образовательные программы. Они, как правило, ограничены числом спикеров или, если сказать точнее, созданы под конкретных спикеров. Наша образовательная платформа – это техническая площадка, где любой человек может заявить себя как спикер. Такой подход позволяет нам собрать в одном месте различные курсы, которые могут быть полезны и интересны нашим партнерам от криптоэкономики и финансовой грамотности до психологии и лингвистики, а также детских программ. Раскрученные в интернете имена – это те, кто сумел найти серьезные средства для своей раскрутки. Наша площадка дает шанс каждому. Доступ к нашей аудитории для спикера – цена VIP пакета Это в сотни раз меньше денег, которые необходимы для того, чтобы раскрутить свой бренд в сети. Наше условие для спикеров – обмен части этих знаний на доступ к аудитории. Получается вин-вин, когда выигрывают все. Наши партнеры получают внушительный разноснородний образовательный пакет с пожизненным доступом, а спикеры – аудиторию. Цена для всех одинакова, выгода очевидна. Часть своих знаний спикеры могут упаковать в отдельные программы, которые будут выложены на нашу торговую площадку в виде платного контента. Этот подход позволяет не рисковать своими деньгами, покупая кота в мешке, как это происходит при посещении различных тренингов и семинарах. Вы платите только тому спикеру, которого вы уже знаете, который уже смог продемонстрировать свою экспертность. Существенным преимуществом является еще и то, что наши партнеры сами определяют рейтинг спикеров, делясь своими объективными отзывами, позволяя легче ориентироваться в предложенных курсах и вебинарах. Наша торговая площадка создана не только для информационных продуктов. На ней уже сегодня появляются первые цифровые продукты. Среди них есть те, которые имеют глубокую интеграцию сообщества. Это Криптоноид, Криптороботикс, концерт VR, биржа Dix. Криптоноид и криптороботикс ⁇ это инструменты, позволяющие освоить новую профессию, профессию трейдера. Явным преимуществом интеграции этих продуктов с нашей платформой является мощная информационная поддержка, система пошагового обучения, возможность прямого доступа к экспертам, помощь профессионалов из числа партнеров. То есть вы не просто приобретаете приложение для работы, а погружаетесь в профессиональную доброжелательную среду. Концерт VR. Первый стартап, который мы поддержали и позволили успешно пройти этот сложный этап. Как результат – долгосрочное сотрудничество. Проект создан продюсерским центром. Цель – широкий доступ к концертным площадкам по всему миру с использованием приложения виртуальной реальности. Благодарность за оказанную поддержку, сообщество получило эксклюзивное право на продажу билетов на эти концерты по всему миру. А это еще один источник пассивного дохода. Стресс-релив. Первый товарный продукт на нашей площадке создан на пересечении информационных технологий и гомеопатии. Задача – снятия стресса, который является причиной многих актуальных заболеваний. Мы уже начали использовать этот продукт, собирая отзывы и результаты от наших партнеров. Скажу лишь, они удивительные. Люди, получившие результаты, с удовольствием делятся этой информацией со своими близкими. Карта или брелок. Вы их просто носите с собой. Не нужно ничего принимать внутрь. Нет ежемесячных или повторных закупок. Все это делает стресс релив конкурентным и выгодным. Соответственно, он будет продаваться. Вы будете получать доход. Наша торговая площадка вскоре начнет активно пополняться и другими продуктами. Доходы с товарооборота каждого из этих продуктов будут распределяться по линейному маркетинг-плану, выплачивая проценты с 5 уровней, если вы зарегистрированы на пакеты «Профи» или VIP. или до 20 уровня, если вы приобрели опцию «Профи плюс» стоимостью всего 89 долларов. То есть доходы… Вам будет приносить вся ваша команда, включая тех партнеров, которые находятся в большей ноге в бинаре. Вы строите сеть, а на площадке появляются продукты, которые рекламируют сами производители. Вы можете сделать рекомендацию, но это не является вашей обязанностью. Ваши партнеры оказываются в огромном пространстве вариантов, где каждый выбирает тот продукт, который ему интересен и полезен. Многие из цифровых продуктов используются с ежемесячной абонентской платой. Билеты на виртуальные концерты будут покупаться не один раз и, что очевидно, для всей семьи. Все это будет формировать огромный пассивный доход с ежедневными начислениями. То есть обычно компании создают продукт и под него строят сеть. Мы же строим сеть и в нее заводим те компании, которые могут предложить продукты, нужные и полезные ее партнерам. Интересы сети, а следовательно всех ее участников начинают преобладать над интересами компании. И это очень важно. Вы можете сами предложить свои продукты сообществу. Это может быть ваша экспертность или производимые товары и услуги. Можете пригласить в сообщество тех, кто интересен вам в качестве спикера или производителя. Возможности у нас огромные и поистине безграничны. Мы – сообщество, а это главное отличие от любой компании. Мы формируемся под запросы партнеров сообщества. Хочется особо отметить, мы не конкурируем ни с одной компанией. Мы созданы для людей, для тех, кто работает в разных компаниях. Мы предлагаем много полезных инструментов для вашего бизнеса, открывая дополнительные источники дохода. Главное, мы формируемся на блокчейне. Он специально прописывается под потребности сетевого бизнеса. Это само по себе становится востребованным продуктом, так как переход на блокчейн уже становится элементом престижа, гарантии долговечности и качества. Надеюсь, вы уловили логику. Мы создаем глобальную децентрализованную сеть, где каждый участник сети реально развивает свой собственный бизнес. Это ваш бизнес под ключ. Изи бизнес комьюнити – сообщество, появившееся в качестве идеи в октябре 2017 года. Нас уже более 85 тысяч в 155 странах. Вебинары проводятся на восьми языках, и это только начало. С момента официального старта прошло чуть больше года. Многое уже сделано, но многое еще предстоит. Мы прошли самый сложный период и готовимся к активному росту. Поэтому именно сейчас мы приглашаем к сотрудничеству лидеров разных компаний без отрыва от их успешного бизнеса и тех, кто хочет реализовать себя как лидер. Будучи связанными с технологией блокчейн, мы, конечно же, в качестве средства платежа используем актуальные криптовалюту bitcoin если вы в теме то поймете преимущества. если нет для вас у нас есть отличный курс крипта без иллюзий этот курс позволит разобраться в том что криптовалюта это не мыльный пузырь и даже не наше будущее это уже настоящее и в нем нужно разобраться прямо сейчас приятный бонус курс биткоина вступил в фазу стремительного роста а это значит что каждый полученный вами сатоши криптовалютная копейка завтра может превратиться в целый капитал Воспользуйтесь возможностью купить свой билет на ракету, стремящуюся ввысь. У вас еще есть возможность выбрать место и сервис.